Здравствуйте, дорогие друзья. 1 июля у нас предстоит голосование по поправкам в Конституцию. Я бы хотел выразить свое мнение. Ну, Во-первых, дорогие друзья, я считаю, то, что голосуя неоднократно голосуя за президента нашей страны, мы голосовали за того человека, который неоднократно, да, даже многократно высказывался за то, что никаких изменений по праву Конституции он не планирует и не будет. Но на сегодня у нас получается другая ситуация. Из-за этого, дорогие друзья, я призываю вас идти, идти голосовать против. Голосуя против, мы, мы показываем то, что у нас в стране есть гражданское общество. Мы голосуем за это гражданское общество. Голосуя против поправок, мы голосуем за выражение своего мнения. И голосуя против поправок, мы голосуем за другую достойную жизнь. Когда Конституция реально действует, а власть в этом случае, только в этом случае, никогда не посмеет оставить или ставить эксперименты над людьми. А ревизия ее норм.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 Даже в самые трудные кризисные времена. Мы знаем об этих временах. Власть не поддалась тогда соблазну поправить конституцию под себя. В конечном счете, а на пользу и власти, и государству? Позвольте предложить тост за конституцию России, за достаток и счастье граждан нашей страны. Ресурсы конституции далеко не исчерпаны. Я об этом. Должны хорошо помнить те, кто пытается спекулировать на теме возможных поправок к основному закону. Уже сейчас могу сказать, я против того, чтобы кто бы то ни был, и какими бы соображениями благими он не руководствовался, нарушил Конституцию нашей страны. Мы никому не позволим нарушать ни Конституцию Российской Федерации. Я сам ее не нарушаю и не позволю никому это делать. Все будут действовать только в рамках закона. Очень бы хотелось надеяться, что наш, э, наш основной закон, с Конституция, э, будет актуальным не только на момент принятия, не только через 20 лет, но и на более длительную перспективу. При этом жизнь не стоит на месте, и конституционный процесс нельзя рассматривать как окончательно завершенный, мертвый. Точечные коррективы других глав основного закона, идущие от правопринятельной практики, от самой жизни –